Здравствуйте. Продолжаем решение задачи К7, часть шестая. Так, у нас задача определить определение ускорения точки М, какого абсолютного ускорения точки М. Оно у нас равно по определению сумме трех векторов относительного ускорения переносного и поворотного, то есть Кориолисова ускорения. В данном случае нам будет удобно разбить эти два слагаемых, извините, на два направления. Ну, то есть первое, давайте займемся определением как я уже говорил, если у нас имеется ускорение, которое не очень удобно вектор, вообще любой вектор, который не очень нам удобен нам нужно его разложить на два удобных направления в данном случае это направление нормали и касательный Теперь. То есть, вот наше движение. В данном случае это движение, повторяю, относительное. То есть, вот относительно этой оси, допустим, это Y. Сейчас нам важно нет. Вот наша точка M. Она движется. С какой-то скоростью направлена, кстати, я напомню, туда же в этот момент рассматриваем. Это VR. Как направлено ускорение? Точки. Вот для того, чтобы ответить на этот вопрос, ну, в данном случае э ответить просто. Это движение, прямолинейное движение, то есть ускорение точки будет направлено по оси Y. В общем случае, мы бы опять-таки, я бы рекомендовал разбить ускорение на... Э удобные слагаемые в данном случае естественно например на нормальное и тангенциальное направление так как это сделано и в учебнике повторюсь только из-за того что у нас траектория относительная траектория прямая у нас вот это ускорение равно нулю если бы относительная траектория была бы криволинейной, было бы удобно использовать вот это разложение, ну или, как часто еще, я напоминаю, как это еще у нас называлось на, в общем случае, это у нас а ось стремительная плюс а какое а вращательная в плоском случае это нормальная и тангенциальная. Повторюсь, в данном случае у нас нормальное ускорение равно нулю, то есть ускорение, которое меняет направление скорости, то есть действует перпендикулярно к траектории, нету. У нас траектория прямая линия, и ускорение направлено вдоль нее. Теперь. И это, о чем говорит, что у нас ускорение будет представлять, соответственно, модуль скорости DVR по DT, ну или вторую производную SR 2-. У нас врот от т записано где-то. Мы это определяли. Вот в от т Вот это 24π синус 3πt. То есть получается 24 на пи синус 3 т штрих. 24 пи постоянно выходит. Остается производная от синус 3πt штрих. Это сложная функция, производная синуса. Внешняя функция это синус, внутренняя это вот этот множитель. Производная синуса это косинус, то есть 24π умножить на косинус от внутренней функции. Умножить на производную внутренней функции, мы это уже вычисляли, это будет просто 3π. То есть 24 умножить на 3, это будет у нас сколько там? 72π квадрат, π на π, π. Вот Остается что? Косинус 3π для момента это у нас уравнение функции для любого момента времени, а для момента t1 у нас будет равняться 72 на π квадрат умножить на косинус 3π умножить на 2 девятых. Это у нас 33, 2π на 3 косинус 60. Но это мы будем, мы это уже наступали на эти грабли. 72 умножить на π квадрат умножить на 0,866. И это будет равняться, давайте вычислим, чтобы проверить ошибку. Но лучше, наверное, не с этого начинать. Лучше начинать π в квадрате умножить на 72 умножить на 0, 866 равняется 615, 390. 615, 390, ну давайте оставим 2 сантиметра секунду в квадрате. Давайте я сразу проверю. Вот так вот. Опять мы где-то вылезли. Самое не могу. Подождите, там же правильный косинус 2. Ох ты, я как... А я так и наступил на те же грабли. Ой, косинус 120. Ну да, косинус 120. Это 1 2, На 0 и 5. Ну, давайте это дело разделим на 0 866 и умножим на 0 и 5 это равняется 355 и 31. 355 и 31. То есть это у нас была ошибка. Это у нас ошибка. 355 и 31 сантиметр в секунду в квадрате. Вот теперь у нас совпадает с данными здесь. Где оно у нас? 355 см в секунду в квадрате. И мы закончили с первой частью. А, нет, мы не закончили. Ну, Надо еще сказать, мы нашли модуль только. Надо сказать, что поскольку модуль получился положительным, значит мы угадали. В данном случае с направлением. То есть вектор ускорения относительно тоже направлен по оси Y в сторону увеличения. Теперь у нас следующая задачка. Это определиться с... Определиться с относительным ускорением. А, переносным ускорением. Я уже устал и начинаю заплетыкиваться. Итак, определение переносного ускорения. Определение переносного ускорения. АЕ. В переносном движении, значит, какое движение? То есть, движение, что значит переносное движение? Напомню, вот это наша система неподвижная. Подвижная что делает? Она вращается. То есть, точка неподвижной системы отчета, которая в этот момент связана с... Находится вот точки расположения, рассматриваем тело, точка, То есть, мы не точку М рассматриваем, а точку, которая... Точка М это движущееся тело, да? А мы рассматриваем, что? Точку вот этой штанги, где находится в этот момент точка М. Вот это движение, этой точки и называется переносным движением. То есть... Вот эта точка, я ее обозначу М подвижной системы М подвижная. Вот мы ее движим. Это движение представляет из себя что? Оно представляет из себя вращение. Что вращение вот по этому радиусу R, который мы уже вычисляли. Да? R. Вращение. Причем мы знаем, что это вращение как направлено? Направлено на нас. То есть вот вращается по в этот момент, вот по этой окружности она вращается. Соответственно, чему равен модуль? Да, ускорение будет состоять из каких частей? Естественно, его лучше разбить. Движение, вот, повторяю, это мы в данный момент движение как бы по плоскости, но напоминаю, что штанга движется, точка М движется по штанге, соответственно, вот эта точка тоже перемещается вверх-вниз, то есть это движение по какой-то такой спирали, накрученной на конус, то увеличивающейся, то уменьшающейся. Поэтому, значит, ускорение у нас будет состоять из двух величин. То есть ускорение АЕ мы разобьем на АЕ оси стремительное и АЕ вращательное. В данном случае... Ой, извините, извините, извините. Устал уже. Итак, ось стремительная – это вращательная. То есть, то, что к оси устремляет, значит, оно будет направлено вот сюда. А, а вращательная будет направлено, значит, что по касательной, ну, там, по правилу векторного произведения. В данном случае будет направлен в ту же сторону. То есть, по касательной, в ту же или в обратную сторону к скорости, то есть либо по оси, ну это я зря так изобразил, то есть, будет параллельно значит что оси x то есть вот либо так, либо вот так будет направлено, а вращательное то есть или так, или так вот, на данный момент у нас вопрос. Теперь оси стремительно, а оси стремительно будет направлена, значит, к оси всегда. Это фактически нормальное ускорение. По модулю оно будет равняться, значит, чему, как и любой модуль, значит, что? Либо VE квадрат на r, либо омега е квадрат на r. Выбирайте любую формулу. Давайте мы вычислим по первой. e квадрат у нас чему было равно? Вот 9,3 9,3 в квадрате делить на... Соответственно, на 20, по-моему, да? Там? Нет, подождите, там 20, это было ОМ. 10, по-моему. R у нас было равно, до да, 10. Делить на 10. Уже, наверное, хватит ошибаться. Делить на 10. 9,3 в квадрате это у нас будет, соответственно, 9,3 в квадрате. 86,4. 649. То есть, будет... 8,65 и сантиметров в секунду в квадрате направление повторюсь к оси z то есть в плоскости yz сравним для решения здесь вот значит у нас вот у нас искалась r но мы его нашли уже. Относительное ускорение. Вот переносное ускорение. Вот вращ... начали с вращать, но мы начали с осистремительного. Вот осистремительного, центростремительного ускорения. Ну вот равен 9. Я даже не знаю, получилось ли у нас то же самое. Потому что я уже боюсь, у нас получилось не 9, а 8 и 65. Они использовали вот эту вторую форму. Давайте на всякий проверимся. Омега-Е у нас было равно. Где у нас оно? Где-то оно тут было. Мы на нем сподвигались. Вот минус 0,93. В данном случае в квадрате. То есть это же равно 0,93 в квадрате умножить на 10. Что это у нас будет? 0,93 в квадрате умножить на 10... на 10 ну вот 865 нет все правильно и там и там 865 они таким образом округлили почему-то ускорение они округляют до десятых а до единиц. То есть мы округляем до сотых то есть поставим вот это значение мы определили вот этот вектор второй вектор мы определяем соответственно по исходя из следующих определений ну исходя из его определения Вектор вращательный, напомню, оси стремительный, как бы меняет направление вектора скорости, в данном случае переносной скорости v, А вращательный вектор, он, значит, что меняет его модуль. Либо он увеличивает, если он направлен в ту же сторону, в данном случае, по положительному направлению оси Х. Либо уменьшает этот модуль. И он равен, соответственно там r умножить на вектор на epsilon определение где r это у нас вот этот вектор но мы уже рассматривали вот этот вектор то есть из системы координат в данном случае подвижный но мы рассматриваем что в случае с модулем это у нас превращается r умножить на epsilon поскольку r умножить на синус альфа как раз и будет вот этот радиус r Который у нас уже вычислен. Осталось только определить, что эпсилон в переносном движении. Это мы и переносное движение изучаем. Таким образом, что у нас будет? Эпсилон переносное будет у нас что? Омега переносное. производная. Омега у нас переносное. Мы вычисляли где-то. Вот оно. 1,8t минус 27t квадрат. 1,8t минус 27t квадрат, штрих это будет 1,8, минус 27 на 2t квадрат, 27 умножить на 2t, то есть 1,8 минус 54t. Опять я что сделал, производную разности разбил на разность производных, Это производная равна просто 1,8, это соответственно равна 54t ну, Эпсилон Е для момента Т1 равняется сколько? 1,8 минус 54 умножить на 2 девятых. Это у нас равняется 1,8 минус 54,9. Это у нас 6,1 минус 12. Это равняется 1,8 минус 12 минус 10,2 радиан в секунду в квадрате. То есть секунды в минус второй. Подставляем сюда, получаем вращательное ускорение, равное чему там 10 умножить на э, минус 10 вторых, то есть по модулю оно равно, значит, ну да, сразу же. чтобы здесь останавливались мы с модулем, лучше уже сразу было здесь разобраться с направлением. Здесь написать сразу минус 100 вторых сантиметр в секунду в квадрате. О чем говорит нам вот этот минус? О том, что о том же, что и здесь, что вектор углового ускорения направлен не по положительному направлению оси Z, а что против. То есть вектор углового ускорения ε направлен у нас вот сюда. Соответственно, у нас этому, исходя вот из этого правила, определяется и направление чего? Направление вращательного ускорения. Оно будет у нас совпадать вот с этим направлением. То есть оно будет направлено так же, как и скорость. Поскольку эти направления r и ε совпадают с направлениями чего? Вот здесь вот r и... Где у нас? Вот это r и ω. То есть будет направлен вектор углового ускорения на нас. Параллельно оси Х.